Грандиозный музыкальный марафон Большого театра. Премьерные постановки, гастроли известных оперных коллективов, эфирические гала-концерты. Минский международный рождественский оперный форум. С 13 по 18 декабря в Большом театре Беларуси. Генеральный партнер страховая компания Белгосстрах.